что ты дождался Дожда дождался лайк like, подписка среди я все буду качать что мне смотри качаем гиганта по моему хай будет а я аличо блин качать а гиганты и так like, прокачаем лайк прокачаем не жалко меня не жалко вроде бы это сильнейшая колода для меня поэтому я не берем конечно железо э, лига бронзовый 2 как всегда в нем что круче ты я знаю я блин хочу а не ну конечно конечно хочу Я uh -huh. тоже прикольно водичка но самое прикольное вот это там -то, то дайте мне дракон этого слушайте вы дайте мне такой дракон титановый да он реально красивый крутой но если против меня ха, легко но есть персонаж любимый Где он там Огненной. да подкот о том что он еще не прокачанный но я прокачал его думаю что он затащил давайте продолжим получим 100 левых Ту пойдем битву ну, ну, ну я бропил так что давай еще раз а в железо нет ну потом уже будет следующий ролике а то напишите в комментариях слушайте макс риска продолжай возможно я в будущем буду продолжать а вот таким есть, так, Макс, продолжает продолжаю, Сколько один миллион людей, которые хотят продолжить. Хэллоуин! Ху -ху. Да, вот, все-таки все Хэллоуин скоро. Да, прикольно. Где он, блин? Я забыл, ладно. Но это не важно, не суть Серьезная карта, серьезная. Прям во все стороны встречаю. Я здесь построю, потому что туда рядышком. Соответственно, берем войска берем псов. Сначала летающих потом псов. И смотрим стабильную тактику, возможно, что-то нужно, ну, но так и переборчу Ладно, Давай, минус минус, все хватит. А, казарму стро, блин, казарму строй. Сколько на секунд? 15 блин, не успеем. Ну, ладно, что, блин, делать? А так все. сотку берем тоже, сотка. Давайте еще одного. Все отлично. Нужно еще одного, Там, двоих. Так, летающего беру только летающего окей на дом будет бояться я его здесь призвать буду и буду все стороны сторону атаковать в сторону нет. также что можно что-то мутить еще так вот, еще одного потом сап берем потом берем сюда вот. ну, что ж атакуй иди ты мне не знаешь Ладно, пойдем. Он здесь. Если не, блин, я тоже не знаю. Пошли, он здесь. Нет. Ладно, шучу, возможно, нет. Нет. Скорее всего, он здесь. Да, он здесь. Ну, понятно. Он слишком рядом с нами. С нами так рядом, что капец, блин, слушайте. Вот так, вот так. Сбор эр ресов здесь. Он мне спалил. Он знает, где я нахожусь. Так что мне не если честно. Я уже понял, где он был. Слишком рядышком писать. Постройка. Постройка. Призыв летающих. Орков тоже можно было эти а сбор все здесь у нас напали блин. Он все тут разрушает на а, -а, а ну пожалуйста ну подписчики чем дело напиши комментарий, кто знает офигеть Изи просто для него изи как это слышь ты нет я так не согласен и для него было Изи, я не понял суть игре теперь перемощ не понимаю все вы там знаете ну вы, вы, вы так копайте да кстати войска атакуйте мы кто еще это блин но ну, тут ты будешь меня знаете настали уже меня Блин. О, блин, дело плохо. Так, копать все можно, потому что у нас слишком мало маны. Маны достаточно, но копать тут у нас слишком мало. Вообще о чем тут смысл игры теперь, да? Знаете ч, блин? Я уйду, Для него было здесь. Логично, войскам не ждать, когда на соперник нападет. Зачем сыграл Макс риска, Окей, окей. Ну, Отменяемся. Сейчас вообще не, не нужно. Я, конечно, хотел его тут взять за но говорят, что уже хватит, у тебя уже так и есть до да? маны. Окей. Снайперы только дом. дело в том, что они еще не прокачат. А вот если гиганда прокачать, то у него броня, сила, увеличится. скажите. Только тоже сила. 350 ман еще плюс в конце. Когда меня, я буду развинут. Так что давай. Не, не переключайтесь. Ща, игра. Ща. Ах ты, мой гад. Ой, гад. Давай, а, ну окей в принципе можно выбрать. карту понятна та на которой я играл ролики на канале так давай двухсотку сначала по менее сюда поставим чтобы было без ну или можно вот здесь ну ладно что поделать но ну, чтобы не нападали на наших а на других там на вас путь. поремонтировать он будет нормально Ошибочка, конечно, ну ладно, что делать. Давай. Хм. И маны сразу берем. Так, орка сразу ряд бери. Я такой не, подожди, нужно лучника вот этого. Взять точку сбора. Оставить здесь хоть. Давай. Отлично. Так, ну давай тогда показаем посмотрим <coughs> и помешаем сопернику выиграть в битве. <coughs> все вот ты знаешь. Я наш соперник отлично Так, там скажка да, я потом пострелю. Прокачивайтесь, тоже помогу, помогу, нам все. Отлично сейчас, отлично. Mm, призыв теперь уже потом мага потому что уже он будет он наверно не видит то что я нападаю но чем больше войск мы нападаем тем слабее может конечно еще одну армию строить это то потом для... mm. больше больше казан на там войска атакуйте слушайте нужно ускоряться нам как будет как не сладко а там проверь чувак он нужно он что-то еще строит а они что потом тестеди безопасности огненое Вы знаете, уже конец, остается из новая сумочка для в конца, на концов. На. Атаку. Как дела нормально, так можно одну лодочку для того чтобы прямо по четко все. знаете что ну, вот здесь. Не, вот я про призыв здесь и всего сихова так и язык также да. вот лодочку Как сделать для того, чтобы она уже наверное, была нам полезна? Как там оборона? Ну, она вот так вот только заходится. Вот так и все. Ну, ладно. Посадка. заметно понял вот может быть атаковано там стройте сбиваетесь такого на такого Кто-то научил этот появился Выходи все логично Fireball вообще шикарно А вы уже вот так вот сидите отлично Мэнджики топ рулет Магика рулеет. На... Буду тыч. Как дела? Атакуйте. Как дела? Стройте. Ладно. Арибол. Атака. нам тут на баласе что происходит то он еще докончит эту дело нам ну, ничего там не дается, но ну. а давайте подождем да в конце так бам сделан поэтому у нас еще есть да, я вам поставим кучу казаром я где не... на ну, узнаете они нет да. так как думаете они здесь да оказался не здесь. Ну, что ж, тогда посадочка. Пару людей нужно проверить там и... еще. Что? Можно он тут. Классика в атаку, призы Берем гигантов теперь. Нет, они здесь. Ажеваль. здесь. Ну, блин, ну игра такая вышла. Ну, была классная скорость. И атака. Наджики вообще шикарные. Используйте. Смотрите, следующие ролики. Пока.